Итак, я сейчас покажу, как с помощью простого инструмента собрать батарею алюминиевая, биметаллическая с помощью втулок. Значит, смотрите, откуда это взялось. Из 10 секций, из двух батарей по 10 секций, клиент захотел 2 по 7 и 1.6. В 2 комнаты по 7 и 1.6. Вот я с каждой 10 снял по 3 и теперь их соединяю вместе. Чтобы соединить вместе, я сначала вот э, то соединение, которое здесь ну, поверхность. Сначала ее обыкновенным ножом э, выровнял. Все заусенцы какие мне не понравились, я снял. Потом вот так вот выровнял. Э, и так все 4 поверхности. Потом подготовил у меня на канале есть как изготовить вот такой ключ. это обыкновенная была раньше э, рулевая тяга и просто вырезанные в ней пазы и все. А с этой стороны э, я болгаркой шестигранник нарезал. получился на 12. И вот, на 12. Все. Э, э, вот это поставил для того чтобы когда я кручу чтобы ну, центровала и не э, нарушала. Значит, что, что нужно? Не нарушала здесь резьбу. Э, что нужно? Я ставлю на герметик прокладку. Э, это может быть любой герметик. Силиконовый, э, полиуретановый. Я поставил э, э, герметик. ну Герметик не, не дешевый, но он хороший тем, что не застынет, пока не попадет в зазор. На воздухе просто вот в таком виде он так и не застынет. А когда в зазор между металлом к металлу попадет, вот, плотный зазор, только тогда застынет. Не попутайте местами. Здесь одна правая, другая левая. Попробуйте, подходит она. Вот с этой стороны должна быть правая. Не закручивается. Переворачиваем. Ага, закручивается. Все тогда вытаскиваем. И э, соединяя две половинки, вставляем в зазор с этой стороны то же самое. Просматриваем. Ага, это правое это лево. Э, потом вы научитесь их различать. Ну, пока просто соединяем две лепо соединяем две. Ну, собственно и все. Теперь этим ключом попадаем туда. Не знаю, видно вам край или нет. Давайте его тогда э, немножко, чтобы было видно. Ага. Вот я попадаю. Тут вот первая провалилась. Вторая провалилась сюда чтобы ничего не испортит. Опа я попал в третью зазор раз попал все и теперь я в сторону закручивания только нужно одновременно обе стороны чтобы закручивались так, так подгадать чтобы одновременно начало закручиваться и туда и сюда Уравниваем. И, И оно начало соединяться. По постепенно. Немного это, немного так, немного это вытаскиваем. Сюда. Попадаю. Оп-опа. Оп. Соединяю. И скручаю. что-то я левая пошла, а правая вот, значит, выкрутим, выкручиваю, потом соединяю обе, чтобы они пошли одновременно и в ту, и в ту, и в ту сторону. Все. И теперь вытаскиваем когда их две, вы можете одновременно сразу две крутить. И если у вас, допустим, ну большой объем, то вот это вытаскивание из одного в другой э будет ну, много времени будет занимать. Но если вам нужно одну батарею, то никаких проблем с этим не будет. Снова перекос. Снова меняем. Находим третий. Если что-то там закусило, берем ключ. Вставляем. И закручиваем. И все. Ну, принципе, Зажимать нужно крепко, а, потому что э, в принципе на батарею может ребенок залезть, и не только ребенок, стать на нее ногами. То есть оно должно быть крепко и не потечь. Поэтому обратите на это внимание, э, не э, закручивается оно в метал, э, не, не в алюминии. Э, старый заключился поэтому вот, не переживайте что вы там что-то сломаете в общем там весь процесс. Ну, подумаем что это уже пос последнее закручивание вставляю класт пластик здесь я уже прижал не затягиваю пока не пришло с этой стороны это очень важно на перекос нельзя оно выровнялось все теперь я могу ну, вот, с таким усилием вот так Вытаскиваю. Теперь эту сторону тоже с таким же усилием беру и раз, раз. Всё. Батарея собрана. Клей должен высохнуть, ему нужны сутки. В любом случае я его ставлю. Пока буду только навешивать. Высыхать он будет долго. Потому что разводка, все дела, заполняться водой еще будет не скоро. Но в любом случае сутки это для полного затвердевания. А схватит, схватится он уже через два часа. Поэтому тут, в принципе, первичное схватывание через два часа. Все. А, кстати, этот анаэробный, он такой имеет свойство, что вот здесь то, что красненькое здесь, я сейчас покажу, оно выдавило. оно так и не засохнет. Никогда. Поэтому тут просто тряпочкой убрать и все. То, что там в зазоре, высохнет, а то, что вот так вот снаружи, так и не высохнет. Поэтому тряпочкой сняли и все. И в этом ее, собственно, привез. И внутри он тоже там не высохнет, нигде не станет какой-то корж, коржом висящим. Он так в жидком состоянии и останется, так и не застанет. Повторяйте, это не сложно. Инструмент несложный. За 20 минут можно сделать. В описании будет ссылка, как его сделать. Увидимся на канале.